Виаргон номер 22, мухомор. Это действительно потрясающий виаргон, при котором восстанавливается очень много функций в организме. И эндокринные заболевания, и сердечно-сосудистые, и костно-мышечная ткань, да? то есть и половые расстройства, действительно, и даже для алкоголиков рекомендуют при алкоголизме виаргон номер один, 21, 22 и 24 полынь. И, понимаете, наши виаргоны можно даже в горячий чай добавлять или в суп добавлять. И никто ничего не почувствует. Они без запаха, без цвета. Единственный виаргон, который имеет вкус и цвет, это 28-й да, хитозан. Поэтому 28 22-й э, мухомор, он просто потрясающий, действительно потрясающий. И у кого, допустим, женщина, у кого менструация болезненная, у кого нарушение ментуального цикла, обязательно Прокапывайте вот этот мухомор. Далее. Да, орган дыхания. И, кстати, у кого глухота, да, врожденная. При глухоте у меня часто спрашивают, я быстренько скажу вам, при глухоте и врожденный, и приобретенный, э, были у меня несколько человек в структуре, которые были глухие и теперь слышат. И, на самом деле, э, было для нас открытие, что вообще 22-й вергон капает в уши, да. А а когда единичку закапали и слух восстановился буквально за ночь, это было просто потрясающе. Запишите, пожалуйста, программу быстренько. При глухоте Виаргон номер один двадцать можно сделать акваформу, а можно под язык капать. Виаргон номер два головной мозг, который восстанавливает, в нос по 2-3 капельки в каждую ноздрю три раза в день. Виаргон номер двадцать два мухомор, в ухо по две-три капельки три раза в день. И виафтан номер три, виафтан, который для глаз номер три, в нос по две-три капельки три раза в день. И вот эта программа при глухоте. И причем, обязательно, э, яхты сделайте валик под шею, запрокиньте голову, потому что и непосредственно на ночь особенно обязательно капайте на ночь. Э, почему? Потому что ночью Мозг лучше воспринимает информацию, это сказали ученые, обрабатывает информацию, да, лучше, и там напрямую в мозг прямо идет, да, поэтому, пожалуйста.